Так, Шкода Октави, А5, замена стоек стабилизатора. Самая простая операция. Снял колесо, открутил два болта, закрутил два болта. Но мы бы не были с вами здесь, если бы и здесь нельзя было намудить. Так. Очень много людей. Ну, вот и он тоже такой же был. И мы такие же, что уж, греха таить. И в интернете таких ребят дофига. Ой, блин, я даже сам смотрел и делал так же. Ставят вот эту вот правую стойку вместо нее, ставят левую, пугаясь вот этого вот пазика на стойке. Вот. Но в пазик входит шарнир стойки стабилизатора очень хорошо, как по заводу. Как по заводу, закручивается очень легко. В общем, вот так она должна ставить. Вот. Правая стойка должна вот так стоять. И не надо сюда сувать левую стойку, как мы и как остальные половины человечества. Так, вот, а когда ставишь сюда левую стойку направо, она встает вот так. Изнутри, под большим углом. Вот так. Да, закручивается, получается, спереди. И стойка стоит вот так вот. под под большим углом шарнир и разбивает вот эту верхнюю часть а еще слава спросила почему у меня постоянно верхнюю часть разбивает потому что постоянно у него справа стоит левая стойка а соответственно левая сторона но ну, я не путают почему-то наверное потому что вот этот пазик у нее смотрит назад все, вот так вот. Будьте внимательны, не верьте слепо интернету, там тоже мутков хватает. Смотрите туториал. А вот к нам приехала другая шкода, и у нее как раз стойка стабилизатора справа стоит левая. Вот так она выглядит, вроде логично, но на самом деле криво сзади тоже все смотрится логично. Получается, шкодоводы любят присунуть не туда. Интересно, кто первый начал этот челлендж?